В первой части вашего доклада примерно можно понять, почему растет смертность. Это и экология, и питание, это и болезни, там, здравоохранение, все-все-все. А почему падает рождаемость? После 2015 -го года, две причины. После 2015 -го года начали падать доходы населения. И современные мужчины, которых основная масса, если он рождает второго ребенка, он попадает в ситуации нищеты. Это первая причина. И вторая причина последствия 90-х годов. В 90-е годы родилось очень мало девушек, которые сейчас должны рожать детей. И это, это даже больше вклад сейчас вносит, чем вот первое, то, что я вам сказал. То есть это накопившиеся причины. Да, а не причина сегодняшнего дня. Причина сегодняшнего дня Но ее может быть печать, да, дни... нужно помогать семьям расти детей, чтобы они как чтобы минимум рожали второго ребенка, второго, третьего ребенка. Это для этого. Нужно создать условия для матери, я вам сказал, удвоить материнский капитал, удвоить, может быть, и И, конечно, если мать воспитывает там, ребенка да, до 70-х лет, конечно, она должна получать нормальный капитал. Она должна получать незарезности. Виктор Атольевич, извините, я еще... Это, конечно, только часть мер, о которой я вам говорю, но она необходима, то, что делается в Европе. Вот, казалось бы... Я вот немножко добавлю, как э, пять у меня внуков и да. две, две дочери. Среди девушек молодых я хочу, чтобы вот, девушки у меня поняли, сделали свои правильные выводы. Существует еще и такое мнение. Я должна стать, ну личностью, то есть зарабатывать, организоваться, а потом будут думать о ребенке. Вот это, к сожалению, есть, и надо сделать так, чтобы вот если девушка хочет стать, чтобы она скорее стала и думала скорее о ребенке. А иногда это затягивается до 40 лет, до девушки. Надо раньше решаться, вот, своей, так сказать, жизненной позиции, а дети – это ваше будущее. Ну, извините, я просто из опыта, из опыта. Да, но это касается женщин, девушек, которые... Ну, вот те, которые рвутся Да, рвутся сами. Да. Роберт вот во всем мире, когда благосостояние народа растет, рождаемость падает. А у нас как-то как как да, как наоборот да, получается. Это, это ведь как во всем мире. Во всем мире, как ну, моя бабушка, я, одна бабушка, да. бабушка, другая бабушка, шесть. Обращаю ваше внимание, мои деды, они оставили свои до революции. И вот тем не менее, мои бабушки, умеют вот такие сердца, как и Как что-то было, я не знаю, я в те годы не жил, и с ними, с бабушками уже особенно такие проблемы не успел обсудить. Значит, что-то было. Как можно вытянуть? Семья, восемь детей. И как ее вытянуть? И, вот, он, и вот старшие братья и сестры моего отца вышли, все получили высшее образование, но это уже произошло после революции. А вот мой дед умер еще в восьмом году, в 908 году. То есть это все как-то вытаскивается. Поэтому, конечно, восемь, десять, шесть детей — это не помимо. Но два, три — это вполне можно. В Америке это выполняется. В Европе после падения вот при принятии соответствующих мер, а это программа правительство, это цель должна быть, она все-таки подрастала. Франция, Швеция показали, и другие ряд страны показали, она вот так. так что не безнадежно, хотя вот эти вот проблемы, особенно девушки, которые имеют высшее образование, хотя свой карьеру, они выходят замуж уже за 30, и там где-то за 30, что-то такое и потом успевают родить одного ребенка. Да. Но это все, это все серьезные проблемы. Но основная масса девушек не рожает второго ребенка, потому что ее... Субтитры сделал DimaTorzok Это основная масса, значит, падения Спасибо. Пожалуйста, коллеги. Пожалуйста. Да, конечно. Пожалуйста. Там, там микрофон. Возьмите. Микрофон. бабушки жили в те времена, когда развод фактически отсутствовал в нашем обществе. И нынешняя ситуация, когда у нас, во-первых, очень мало молодежи стремится к браку и огромное количество разводов, что, в общем-то, это влияние и либеральных, так называемых либеральных ценностей, которые пришли из Запада. Конечно. И поэтому, э, в общем-то, семья неустойчивая, и э, это, в общем-то, не секрет, что у нас семью в основном тащат женщины, так уж, тем более в семьях, которые э, разводят. Поэтому, мне кажется, вот помимо тех, той помощи, которую вы сказали, что нужно осуществлять э, женщинам, скажем, с детьми, особенно это должно быть неполным, непол непол так называемым, неполным э, э, семьям. И, а это, может быть, даже в большей степени определяет отсутствие желания женщин рожать, потому что именно неустойчивость, тем более в тяжелые времена, экономическая вот эта вот проблематика. То есть вот и правильно говорит наш патриарх, который, в общем-то, и с президентом они в купе об этих проблемах поднимают, что и поднятие именно духовных вот этих вот скреп в нашем обществе должно быть одной из главных причин. Полностью согласен, конечно, конечно. Это вообще общая мировая проблема. Значит, изменения нрав и в Америке имеется, и так далее, но все-таки в Америке мы имеем рост. Значит, два компонента. Понизить смертность и поднимается рождаемость.